Подорожка. Да, да. О, у нас да, не такой да. колонк простите, у нас колон все купили. Да, да, да, да, да. Смузи. Да, О, да. Смузи? Да. О, смузи. Да. Жунальчик. Да. Не загляд на столько тысяч. Пять. А, Это женаче стоит тысячу. Кстати. Да, Жунальчик. Да, да. да. Не надо нам. Да. Давайте нам один журнал. А мне он не нужен. Конечно. Собо мне заначек. Ты что, на деньги-то все... Надо деньги-то хорошие, что вы да. сейчас тысяч. И нам надо на печатку, чтобы в Сколько? На 5 Ну, Вот, смотри, 5 тысяч, 5 тысяч, 10 тысяч и нас ешь. Итак, друзья мои, мы находимся на детской площадке метро на где проживают наши родичи и мой внук. Вот они все трое. Это Толя поехал. Катаются на Тарзанке на такой. Все, завис. Такая здесь рядышком находится. Просто детская площадка. Вот так. Рома пошел. Рома, руки замерзли? Нет. Скажешь мне потом, когда замерзнут. На улице минус 6 градусов, не, не сильный ветер. А снега в Москве почти что нет, к сожалению. Лежачая линейка плавно превращается в лежачую зарядку. Задержите <связи> надо, Не Тихо. Тихо. <связи> Тихо, без палева. А на детской площадке это где маленьких коротышек надо приводить на прогулку, пожалуйста, тут для них разные приспособления. А маму, чтобы фигурку не теряли, вот тебе, пожалуйста, вот тебе. И Можешь и тут и пошагать, и прессик покачать, и ручки покачать, животик убрать. Еще прессик один, и еще и пошагать. Сейчас отшагала я маленько, согрелась. И вот такая необычная качелька. Ти не толкай, наверное. Но для двоих вот так вот. Вот так вот. Но мои уже большие, они сюда даже не заходят. Так вот, туда-сюда обратно. Тебе и мне приятно. Я кричу. Дорогие друзья, мы находимся в квартире. Я забыла, какая улица мы сюда попали каким-то тайным образом. Что там наверху? Наверное, это летучая мышь. Или что-то непонятное. Там тоже что-то находится непонятное. Там пришельцы. А тут кто? А это что? пришельцы кроме этого на площадке имеется такой тренажер а это простая каруселька ты ды дын поехали далее ну там всякая лазулка традиционная уже это наверное, типа турника тут какие-то шары непонятные что за шары сейчас посмотрим что, на них надо скользить, что ли, лазить? Огромные, твердые, Не знаю, что с ними делать. Наверное, просто лазить. Здесь вот такая качель. Качелька. Представляете? О! Вот сейчас сяду, буду кататься. Вот так это. Так, дальше едем. Тут тоже какой-то зигзаг. Зигзаг. Что с ним делают, не знаю. Ну, какой-то зигзаг. И вот такая еще есть горка. Не горка, а тренажер или что это, как назвать. Всякие тут. так лазить. Лабиринт, что ли. Вот по такому мостику. Но сейчас скользко, конечно. Площадочка такая. Ну, в общем, таким образом. А там еще... Отсек, целый отсек с тренажерами, настоящими, спортивными. И еще одна площадочка для малышни. Совсем маленьких коротышек. Она находится чуть справа. Вот там. Летом я всегда сидела в тени деревцов. А дети на этом, вон они уже у меня. На качельку перекатились. Вон они уже. друг за другом как горошки катятся чего варежки да. держи раз держи держи два разберешься они секретные это не на ту руку ты одеваешь дружок не на ту руку ага вот эта бирочка она должна быть в сзади вот это вот которая называется фирма что потерял пальчик нет потерял. А, нет, уброшу, <с шутки> Маша пальчик потерял. Маша варежку одела. Ой, куда я пальчик делала? Нету пальчика. Пропал. В свой домишко не попал. Маша вар... Подожди, Рома. Маша варежку сняла. Поглядите-ка. Нашла. Вот это так одевается. А. а снимается только для того, чтобы, например, в телефоне порыться или еще что-нибудь такое. Ключом дверь открыть. Так, а те, где шпунтики? А где-то там ласивают. Вообще не вижу их. Как обычно. Где они вообще? Куда катились-то? Под горку что ли ушли? Ну ладно. Далеко не убегут. Вообще не вижу где. Куда они смылись? Куда они ушли-то? Алло? А, вон они где! Вон она, козлок услыхала. Это такая ракета. Летит, летит ракета! Вокруг земного света, а в ней сидит Гагарин, простой, советский парень. Вот это вы полезли, вот эта ракета. Вот это, вот это да. Вот это да. Вот это координация движений. Не холодно вам? Так, Толя, вот тут тебе и координация движений разбивается. Вот они все. Вот они все, мои ребятки, три богатыря. Еще есть паркур. А паркур. Им не мешал разговаривать. Дядя Фердер спр спрашивал, угу. а кто из Сумки от, Отвечал Дядя Федор Спрашивал Спрашивает угу. Как тебя зовут? Кот Кот го, в, Кот говорит И И не И не знаю как Так, тут настоящий мужской тренажер. Это я так понимаю. Руки качать, руки качать. Тут, тут не знаю, что делать. Наверное, пресс или еще что-нибудь. Тут доска что ли пропала куда-то. Такая доска даже записывать свои количество баллы и очки можно даже можно соревнования. Соревнования делать. Это тоже фигня. Ой, тяжелинные. Но для мужичков и для взрослых ребят. Хорошо, молодцы. Вот нам бы такую площадочку. А то у нас в городе поставили площадку, забором огородили. И берут 50 рублей на час с каждого ребенка. Это вам не халям болям А здесь такие площадки в каждом районе или дворе. Короче, часто попадаются. И Барсиком меня звали, и, и Пушком, и Оболтусом, Обутус. и даже Кис, Кис-Кис, Кис-Сыча. Кис, Кис-Кисыча, угу. Я... А, ну что называй? Это на детской площадочке Качелька такая простая для одного человечка. Это такая для двоих. Тяни толкай. Туда-сюда обратно. Называется тебе и мне приятно. Горки. Простые горки. Ну, это с малышней дво три годика. А для мамочек тут же установлены. Не знаю, как называется, но вот шагаешь вот так. Я сейчас отшагала 200 раз. Немножко, двести раз, немножко запыхалась, тут для этого, для пресса, тут тоже для рук, так дидидидинь, сам себя поднимаешь, дидидидинь, сейчас попробую. Рома перчатки, варечки забыл, только отдала ему свои, приходится вытягивать рукава из куртки. Ну чё, что, только началось что ли? Да ты что?